Что такое непроходимость маточных труб, как она влияет на здоровье женщины и можно ли забеременеть с таким диагнозом? Корень проблемы. Причинами непроходимости труб, как правило, является перенесенные женщиной воспалительные заболевания органов малого таза. Такие заболевания, как аппендицит, ранее сделанные в брюшной полости операции, тоже могут приводить к спаечным процессам в малом тазу. Второй причиной непроходимости может быть эндометриоз, Эндометриоз – заболевание сложно поддающейся диагностике, когда ткань, похожая на слизистую матки, образуется за ее пределами. В ответ на ее появление активируются иммунные силы организма и возникает воспаление аутоиммунного характера. Воспаление проявляется с каждым менструальным циклом, поскольку это гормонально зависимый процесс. Потом оно приостанавливается, и так до тех пор, пока воспаление не станет регулярным, как и рубцевание ткани. Таким образом происходит и поражение маточных труб. Эндометриоз вызывает две проблемы в жизни женщины боли и бесплодие. Первый этап, когда можно заподозрить заболевание визуальный осмотр на кресле. Эндометриоз сложен в диагностике, потому что очаги эндометрия маленькие по размеру, всего до 5 мм. Методы диагностики и лечения. Как можно заподозрить непроходимость маточных труб? Допустим, женщина долго не беременеет, с овуляцией все нормально, у супруга нет проблем со спермограммой. В этом случае принимается решение о дополнительных исследованиях. В арсенал амбураторных исследований входит гистеросальтингография, метод рентгенодиагностики заболеваний матки и ее труб, основанный на введении в них контрастного вещества. Таким образом можно увидеть, проходимы трубы или нет. Альтернатива этому методу – ультразвуковое исследование, когда под контролем ультразвука в матку вводится вода, и врач отмечает, попала она в живот или нет. Однако оба эти методы бывают ложноположительные. Диагнозом становится непроходимость труб в то время, когда ее на самом деле нет. Это может быть просто спазм в устье маточных труб на фоне дискомфорта и болевых ощущений при исследовании. Дело в том, что если резко ввести что-то, в данном случае воду, в матку, ее мышцы растягиваются и сокращаются, устья закрывается, поэтому врач ставит диагноз непроходимость. Оба этих метода менее информативны, чем лапароскопия. Если овуляция и нормальная спермограмма у пары подтверждаются в очередной раз, а беременность не наступает, следующим исследованием будет диагностическая лапароскопия. Это полностью обоснованный метод, потому что за одну процедуру можно зафиксировать состояние труб и немедленно перейти к лечению. А степень нарушения состояния труб может быть разной, если присутствуют единичные спайки, которые перетягивают трубу, их разделение восстановит проходимость. И как раз в этом случае операция будет эффективна. Даже если труба изменена фатально из-за многочисленных рубцов и перманентного спаечного процесса, реконструктивная операция все-таки возможна, хотя и не слишком эффективна. Дело в том, что слизистая оболочка маточной трубы выслана ресничным эпителием толкающим яйцеклетку внутрь матки. Если он повреждается, то яйцеклетка может остановиться в любом месте. Восстановить эпителии невозможно. Если трубы изменены, без возможности восстановления или сохранения, их необходимо удалить. Потому что если поврежденная труба останется на месте, прогноз беременности и вынашивания ребенка ухудшается. Сегодня лапароскопический метод – наиболее распространенный вариант операции на придатках матки. Основное внимание медиков сосредоточено на снижении хирургической инвазивности, то есть операция проводится с минимальным количеством разрезов. Также для этого метода характерна быстрая реабилитация и очень малое количество шрамов. Эта методика сочетает в себе одновременно и преимущество классической лапароскопии и сингл синглпорт-технологии, позволяет добиться важного для пациентки косметического эффекта, когда швы после операции практически отсутствуют при минимальной хирургической травме. После операции, как правило, пациентка быстро возвращается к привычному образу жизни, не испытывая болезненных ощущений. Непроходимость маточных труб не приговор для женщины. Регулярное обследование у гинеколога и своевременное лечение позволяет сохранить здоровье и родить малыша. Счастье и здоровья вам, милые женщины, и прекрасных малышей в вашей чудесной семье. Если видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал.